Здравствуйте, друзья и э, те, кто слушает наше сегодняшнее интервью. А, как я и анонсировала, сегодня э, я буду разговаривать со своим хорошим другом Александром Волиным э, о концепции здоровья. То есть эта тема была всегда и есть актуальная, особенно в наше время, и мы э, поэтому э, сегодня о ней поговорим э, развернутие. Сейчас мы пригласим Александра на интервью. Да, сейчас он к нам подключится. Доброе утро. Доброе утро, добрый, добрый день. Да, у кого-то уже день, у нас еще утро, да. Да, Александр, мы с тобой да, последний раз в мае месяце да, проводили интервью несколько, но тогда, к сожалению, на э, Телеграме они висели 24 часа всего лишь, да, и э, сейчас уже с этим лучше, и э, для тех, кто не сумел сегодня э, к нам подключиться, значит, лайв, э, будет запись на IGTV. Да. Эм, расскажи, пожалуйста, немного о себе, чтобы э, те, кто тебя еще не знает, да, те, те кто пришел, э, а, может быть, случайно на нашу интервью сейчас, э, чтобы да, знали, кто ты, чем ты занимаешься и как ты можешь быть полезен э, вот, интересующимся, скажем так. Я занимаюсь восстановлением позвоночника. Это тренерская работа, которая э, нужна для... Так, у нас что-то эхо. Секундочку, я должен найти наушники. Иначе... Угу. Uh Окей. -huh. Мы... Uh -huh. okay. Да. Я буду в следующий знать, что на всякий случай нужно наушники держать возле себя, то есть... Э, да, наушники на лучше случай. держать, да, потому что когда uh -huh. это, это, не выбирается, а потом в записи это очень сложно слушать. Сейчас okay. меня слышно хорошо, нормально? Да, да, да, да, все хорошо. Отлично. Значит, о себе снова. Если в плане здоровья я занимаюсь восстановлением позвоночника, это тренерская работа, потому что есть работа врачей. Это когда есть проблема, которую можно вмешать хирургически, решить хирургическим вмешательством или медикаментозным. Но если человек хочет это решить без медикаментозного и хирургического вмешательства, то есть тоже система, которая... Это называется «Путь». Который, у нас есть путь, который ведет к болезни, это нарушение правил, и соблюдение правил, когда ведет в сторону от болезни, назад возвращается, к здоровью. Это тренерская работа. Вот этим мы занимаемся, это моя тема. Понятно. Хорошо. А, значит, А мы хотели поговорить сегодня о концепции здоровья. Я уже говорила, что она как никогда актуальна да, в наше время, то есть она всегда важна а в данное время, да, после вот, э, карантина, короны. Э, это еще актуальнее, да, и, конечно же, всегда э, лучше сделать а, профилактику, да, чем ждать, когда тебя что-то настигнет, и потом, э, значит, расслюбовать это, да. То есть по-немецки говорится из ist besser als nachzorge». А, вот. Эм, да, так как мы знаем, что в любой болезни, да, то есть вообще наш организм настолько э, идеально э, сконцептирован, да, и идеально работает, а, что он может сам бороться с любой инфекцией, болезнью и так далее, но только если он, а, то есть иммунная система, да, но только если она интактная, да, вот, то есть если она а, организм не зашлакованный, да, и получает все необходимые микро и макроэлементы, витамины, минералы и так далее. А, вот, и вот эта вот наша концепция здоровья, да, она, а, о которой ты сегодня расскажешь, она и... А, ведет к тому, чтобы организм не только почистился, да, напитался, напоился, э, но и э, значит, в виде профилактики да, э, получал витамины э, и защиту. А тогда расскажи, может быть, по пунктам, да, сколько их, и вот мы конкретно по пунктам пройдемся, чтобы наши слушатели имели э, ну, представление, что это такое и как это может быть им полезно в поддержании здоровья или, может быть, э, восстановлении здоровья. Да, действительно, то, что я делаю, это основывается на концепции, и я коротко расскажу, постараюсь намного упростить до минимума, что такое концепция. Концепция — это правило. Правило, нарушая которое, мы уходим в сторону от здоровья, верно? Организм может совсем справиться сам, и он бы справлялся, если бы жизнь наша не менялась таким быстрым образом, вот так. Мы знаем, что сегодня происходит. Да? Загрязняется атмосфера. Сегодня еда превратилась уже не в ту еду привычную, а только название осталось. Сегодня очень много есть заменителей еды и очень много добавок, очень много способов, как ее сохранить. И если в этом обо всем не разбираться, а это правила, которые нарушаются. Поэтому я расскажу коротко о правилах и откуда появилась концепция. Ей тысячи лет, поэтому <связывается> она появляется всегда и видоизменяется в зависимости от изменения. Мира. И сегодня она да, тоже но меняется основа вместе с да, но основа, основа, она всегда оставалась прежней. Поэтому основа, чтобы... Ну, у нас это называется МЕД. Три буквы. Мы еды. Это к медицине не имеет отношения. С которыми надо держать их под контролем. Это наши мысли, эм, да? еда и движение. Нарушая что-то из этого, мы обязательно нарушаем правила и попадаем в неприятные ситуации. Скажем, ну, правила игры. да. Если ты играешь с человеком в любую игру, а он нарушает правила, ну, интересно с ним играть? С Ей с нами тоже неинтересно играть. И она нас за борт начинает нас учить. То есть у нас появляется болезнь. как говорят, Бог лечит знаниями. Это болезнь. Если мы не воспринимаем, что мы нарушаем правила, и продолжаем нарушать, то мы болеем постоянно. Это во всех сферах жизни. Это, я не знаю, ну, правила дорожного движения. Представьте себе, если вы нарушаете постоянно, что случится. Рано или поздно попадешь в аварию. Правила государства, законы. если ты нарушаешь, рано или поздно окажешься в тюрьме. В тюрьме есть свои правила, потому что, если там нарушаешь правила, там вообще еще ниже окажешься. Казалось бы, куда еще ниже, но, тем не менее, там тоже есть свои и свои правила. И это во всех сферах жизни абсолютно. И это не зависит ни от ума, ни от силы, ни от того, какой ты мудрый или хитрый. Это зависит только от одного – нарушаешь ты правила или нет. Да, потому что, если То ты попал там, в атмосферу, где там тоже очень много хитрых и умных, ты да. будешь выигрывать только в одном случае. Ты соблюдаешь правила или нарушаешь? Да. То есть, в принципе, все гениальное просто. Вот, вот правило, пожалуйста, соблюдай. Если нет, значит, будешь наступать на грабли. Выучишь урок, пойдешь дальше, не выучишь урок, грабли будет посильнее бить. да, И, скажем так, и ничего, для того, Верно. И ничего, как видите, в этом умного или какого-то невероятного нету Это очень просто все. Поэтому, если упростить вот, и брать за основу, что такое нарушение мыслей, когда у нас мысли плохие. Помните в детстве, когда мы общаемся, ну я не знаю, мама там нашлепала, кричим, плачем, в углу стоим, выпустили на улицу, ходим, улыбаемся и ничего не держим в голове. Потом мы взрослеем, становимся умнее. И начинаем держать в голове, если бы, ну, то, что кто-то нам слово сказал, даже не нашлепал, шлепнуть и слово можно. И мы начинаем это копить в голове. Это все взаимосвязано, потому что это зависит также и от еды. Плохая еда, печень плохо работает. Печень плохо работает, начинает мысли, появляется раздражительность, желчная вырабатывает больше желчи, появляется раздражительность. Это зависит от чего, в свою очередь, от движения. То есть мало двигаемся, покушали и сели. То есть, если мы двигаемся, бегаем, ну, что-то делаем, да, и едим при этом, то наш организм гоняет кровь нашу сердце по полному кругу, и все питательные вещества, которые с еды мы берем, они попадают до самых пяточек, и до ножек, и до ручек. Да? Если мы поели и сели, организму лень гонять это по кругу, он гоняет по малому кругу, и питательные вещества уже туда не доходят, а откладываются. Мы становимся больше, менее подвижными, и это все от того, что мы нарушаем правила движения. И все эти три вещи, они взаимосвязаны. Вот из этого состоит концепция. В принципе, мы рассказываем больше всего о идее. Это не значит, что мы не знаем об этих двух вещах. Просто за один раз все не расскажешь. Но если, конечно, исходить из начального, то, чем нужно заниматься, наладить мысли, убрать вредные думать о хорошем, их убрать нельзя, потому что голова не может не мыслить. Но их можно заменить на хорошее. Заменяя постоянно, сделать это привычным, первое правило мы соблюдаем. Убрать вредную еду и разбираться, что нам нужно. Нам нужна органическая еда, мы состоим из органов. Значит, следовательно, органическую еду нужно есть. Неорганическую не надо есть. То, что долго сохраняется, не надо есть. Вечная еда, как у нас называется, вечная и вредная. Вечная – это то, что не портится в свои сроки. То есть, если молоко мы купили, а там срок годности месяц, не надо его покупать. Мы не пьем молоко, мы пьем что-то, что не является тем, что написано. Надо с этим разбираться. С едой. Еда – это не только то, что мы едим, то, что мы пьем, то, чем мы дышим, это тоже еда. То есть, еда – то, что поступает в наш организм извне. Воздух, мы, знаете, кислородное голодание, многие думают, что это не сильно важно. Надеваете противогаз, закрываете штангочку, пытаетесь вдохнуть и сразу понимаете, ну сколько этого И да. какой воздух попадает, и как, и как, и что такое система дыхания, как это делать. Но это я говорю, это частности, но по сути это все еда, и с этим надо разбираться. Если мы не разбираемся с этим, в наш организм попадает не то, что должно попадать, и организм начинает болеть. Мысли, еда и движение, я уже сказал. Движение это ежедневное движение. Это не подвигался, знаете, там проходил в спортзал, накачал мышцы, девочке понравился, и все, можно закачивать, потому что уже теперь и девочка есть, и счастье да. есть, и можно дальше не двигаться. Достигнута... Не да. Да. Да. к сожалению, так не работает, и если мы нарушаем правила, перестаем двигаться достаточно в день, а для этого либо... Э ну, в течение дня нужно достаточно двигаться, либо добавлять утром гимнастику, если мы в течение дня у нас работа сидячая, там, допустим, водитель или в бюро сидит, значит, надо добавлять утром гимнастику. То, что мы добавляем. В плане восстановления позвоночника очень быстро помогает. И понятно, мы добавляем все три. Но в плане движения мы добавляем гимнастику сценария, вы уже слышали, Это как правильно встать с постели, мы нарушаем эти правила. Это как правильно сделать растяжку, потому что если мы не делаем, у нас где-то есть две которые помогут Да, застой. И это как правильно утром запустить лимфатическую систему, чтобы в течение дня она очистила все, все накопления ненужные, которые в противном случае будут накапливаться и нас ну, превращаться в болезнь. Закисанность в любом случае приведет к каким-то осложнениям. Поэтому запустил лимфатическую систему с утра, это 10-15 минут. А первые два упражнения, как встать с постели и как сделать растяжку, занимают вообще по одной минуте. Уделить организму 15 минут утром для понимание, что твое движение потом э, не будет тебя, ну, как приводить к этим болезням. Вот утром я делаю пробежку, у меня иногда вот, девушка встречает, говорит, я выхожу на балкон покурить, а ты утром бегаешь. Mm -hmm. И говорит, и в чем разница? Я ловлю кайф, и ты может быть ловишь кайф, но мне бегать в лом, например. Mm -hmm. Но ну, со временем мы же прекрасно знаем, к чему приводит мнение, к чему приводит. Я вечером. Посмотрим, где будет ты через 10 лет, и где будет эта девушка через 10 лет, да, то есть состояние здоровья, как бы. То есть так у нее своя клевочка, не надо... а да. Так долго не надо заглядывать. Просто к вечеру, более, да? к вечеру у нее желание лечь на диван, посмотреть кино. Я, когда выхожу вечером, вечерняя прогулка у меня, у меня походка, потому что мне хочется вечером побежать. Я не бегаю вечером. Ну, иногда, когда очень хочется. Но э, это ощущение того, что ты можешь побежать в любую минуту, и у тебя есть вот эта вот энергия, оно очень радует и, и, и дает тебе эту энергию что-то делать. Либо дает энергию наблюдать, когда кто-то что-то делает по телевизору. Да, да. Ты знаешь, это настолько вот просто, опять же, все элементарное, да, все э, просто, да. То есть вот мы еще в школе, я помню, учили 30 лет назад, да, учитель нам говорил, что 15-20 минут а, значит, зарядки по утрам. А что такое зарядка? От слова заряжаться, да. Заряд, то есть получить заряд энергии, да, продлевает жизнь на 20-30 лет. И я еще тогда подумала, там, может быть, не знаю, в пятом-шестом классе, блин, насколько это просто, всего там 15 минут по утрам, как бы, да, это вот сделать такой привычкой, как чистить зубы. А, то есть я тоже там занимаюсь ёлкой, опять же, вот эти вот растяжки, да, как ты говоришь, вот, и э, даже элементарно простая скакалка, то есть прогнать 2-3 минуты, это кажется мало, но за 2-3 минуты ты попробуй, вот те, кто не подготовлен, да, вот проскакать на скакалке, там 2-3 минуты, это уже, ну, и как бы, да, вот... Э, э, э, э, Сложно для начинающих, скажем так, но опять же прогнать вот эту вот кровь везде, чтобы везде, да, запустить опять же все системы, все органы, чтобы они начали работать, это, ну, 2-3 минуты, что такое 2-3 минуты, или опять же ты говоришь, да, вот, зарядка сонарова по одной минуты каждое упражнение, это просто ни о чем, но какое, какой эффект будет, да, какой долгосрочный тоже эффект. То есть вот, эм, у людей должна быть мотивация, мне кажется, важно знать, э, как это работает, почему это работает. И это должно людей инспирировать и мотивировать это делать каждый день. да. То есть сначала 25, 21 день, да, вот как психологи говорят, чуть-чуть эм, позаставлять себя делать это каждое утро, чтобы это вошло в привычку. И потом, после 21 примерно дня, э, это уже будет привычкой и э, вот как чистить зубы. Верно, только 21 день маловато, это говорят ученые, я не ученый, я практик, я понимаю, что 21 день не хватает для того, чтобы это сделать. Да, верно, у психологов это 21 или 42 дня, в зависимости от питания и физиологии человека, вырабатывается нервные связи новая, которая является нашими привычками. Но я делал, я работал с людьми, я даже знаю, что из -за 21 или 42 дня не вырабатывается привычка, поэтому мы берем срок 3 месяца и 3 месяца занимаемся. Целенаправленно. Я скажу то, что ты сказала о том, как мотивация и то, что вырабатывать привычки. Меня забрали в армию. Тогда это было призыв, называлось, но это забрали. Вот. И я понимал, что я буду терять два года на что-то, непонятно на что, потому что там была ну, наша армия, была такая... Ну, когда туда попадаешь, ты видишь какой там бардак, и ты думаешь, боже мой, неужели это действительно армия. Может быть, это место. Да. Я попал, но суть в том, что я понял, что если раз я буду терять, то терять хотя бы со смыслом. И в армии каждое утро выгоняли на гимнастику, ну, на пробежку, и делали пробежку там два круга по стадиону километр, или, я не помню, короче, несколько километров, три километра, по-моему, бегали по утрам. И, естественно, все пытались как-то убежать. И когда давали каким-то сержанту, который это делал, то бегали. А когда давал какой-то сержант, который сам бегать не хотел, он забегался там в коптерку, и они там сидели, пережидали это время, когда офицер не видел. Я понял, что какой смысл прятать от себя то, что действительно дает здоровье. И я бегал даже, все бегали или не бегали, я просто бегал, каждое утро. Чем дальше, тем Наши ребята бегали меньше, потому что тогда уже и контроля было меньше. Я продолжал бегать. Через где-то месяца три или через полгода, не помню, были соревнования. И мы бегали. Я очень легко победил на этих соревнованиях, не сильно не напрягаясь, просто потому что бегал каждое утро. Там были ребята посильнее и покруче. Но вот, этот вот, вот эта пробежка утренняя дала такой результат. Я это запомнил надолго и это часто вспоминаю. Когда мне что-то хочется добиться, я понимаю, что нарушение правил ведет к проблемам. Следовательно, надо выработать себе правила. Это и есть моя мотивация. И делать это регулярно, каждый день. Когда ты делаешь регулярно и выработалась привычка, тебе это не тяжело делать. Тяжело пройти этот первый этап, три месяца. Поэтому на этом этапе мы добавляем э, тренерскую работу. Поэтому я нужен людям, которые хотят это, эту привычку закрепить. Потому что самому это очень сложно. Всегда дашь себе ну, возможность спрятаться да. в и не пробежать. Да? А с тренером это сложно. Но в любом случае нарушение правил, как я уже сказал, они приводят к нарушению мыслей. А мысли же первичные, то есть сначала рождается мысль. А может быть я сегодня не побегу. А может я... И она э, рождается как? Из тех мыслей, которые они сначала раздражение вызывают. А раздражение, как я уже сказал, это печень, а печень ⁇ это недостаток движения. Поэтому это все всегда да, да, да. И знаешь, как в анекдоте, как это двое стоят, раньше водку давали до двух часов, и вот длинная-длинная очередь стоит, стоят два мужика. Подходит очередь, и дверь закрывается перед одним из них. Все, закрыто, два часа, все. И да. он mm -hmm. разворачивается, и второму в пятак, бам! Тут говорит, Вася, говорит за что? А что делать? Так вот, а действительно, что делать? Раздражение есть, куда его деть? И мы его деваем yes, на, на самых близких, тех, кто рядом стоит. Это на близких, на, на семью, на, на работе, куда-то. И это нарушение правил. Если мы нарушаем правила, это приведет к расстройству отношений. Расстройство отношений приведет к плохим мыслям, которые мы хотим. Хотя одно раздражение всего у нас всего было. да? И оно ведет дальше, затягивает, затягивает. Это ведет. Плохие мысли. Ну, мы знаем, к стрессам, к депрессиям. А депрессия все основа всех остальных болезней. Вот такие да вот да. простые вещи, если человек понимает, то он понимает, что лучше, может быть, побегать, чем, ну, то есть, появилось раздражение, да, сделать пробежку, чем кого-то обидеть или оскорбить. Но ну, у нас есть еще другие, там, покричать, выкричаться, чтобы это не... Да, да. Дети, если вы заметили, у детей да. есть очень простое правило. Они ворут. Вот у нас тут, у меня площадка тут, э, когда дети выходят, там такие крики, визги, около школы где-то проходили, да, или около детского сада, визги, крики, их вывели, и они вы... вы... вы... вы... выплеснут. да. И потом они успокаиваются. Так вот, взрослые считают, что это вот ну, как бы неудобно делать, я выйду сейчас начну <связательно> поэтому мы делаем, находим места, где это можно, и делаем эти вещи. То есть, есть очень много способов вот этого избавиться, избавиться. но основой всегда являются вот эти три вещи. Повторяю, одну из них нарушаешь, тянет за собой все остальные. Перестал двигаться, <связательно> начинаются другие проблемы. И... Болезни, которые возникают сегодня, самые, одна из самых распространенных сердечно-сосудистых болезни. она же очень простая, да? то есть, если я пью кофе утром, и у меня мысли лучше работают, то это удобно, это понятно, и я буду пить кофе, но если я при этом не двигаюсь, то что делает сердце наше? Оно начинает гонять кровь быстро, потому что кофе что начинает быстрее кровь двигаться и попадает в мозг больше кислорода и мы начинаем хорошо думать. Но кровь не двигается в наши конечности, в ноги и в ручки. И если мы регулярно это делаем, то, во-первых, ручки, ножки начинают страдать от этого, болеть, ныть где-то, потому что там появляется закисленность, не промывается и у нас начинают болеть руки, ноги. Потом нам еще тяжелее начинает бегать. Да? Но а самое главное, наступает момент, когда нам надо быстро забежать на третий этаж, куда там ну, забыл там выключить газ, и сейчас вот я быстро, ты забегаешь на третий этаж, и сердце остановилось. Почему? Оно не привыкло по длинному кругу гонять. И оно остановилось, потому что не выдержало. И люди говорят инфаркт, инсульт, там, вот, проблемы с сердцем. Проблема не с сердцем, проблемы с мыслями. Ты да, понимаешь, да. что правила нельзя было нарушать так долго. Долгое нарушение правил приводит к такому вот исходу. И мы почему думаем, поскольку. что нарушая правила, нас это избежит. Как я уже говорил, нарушая правила дорожного движения регулярно, есть люди, говорят, ну я нарушаю, еще ни разу не было. Это просто да. Всегда проносило, но опять же вопрос только времени, когда не пронесет. Да. Поэтому первично правила. Правила, которые мы назначаем себе сами. А это работа с мыслью, да, работа с головой. Вот, в принципе, ответ. Да, а как да. быть здоровым? Видишь, как здоровым? Видишь, да. Говорит, да. видишь, просто жаль, что этим элементарным правилам не учат нас в школе, как бы, да? То есть, может было столько проблем, значит, предупредить, если бы это все преподавалось от родителей к детям, да? Ну, родители сами этого не знают, потому что их тоже не научили. Да, и, конечно, невозможно а, ожидать от того, что ребенок об этом знает, да, если ему это начали не в родной семье, как бы, да, и не в школе. А вот и еще про мотивацию, а, да, и поэтому вот есть коучи, а тренинги, да, и по значит, физическим упражнениям, да, и по ментальным, да, работать, скажем так, с мыслями, э, да, то есть работа с мыслями — это моя как бы парафия, вот, э, да, работать с э, физикой, э, значит, с телом — это вот больше к тебе. И опять же, видишь, в обоих случаях важна тоже мотивация не только внутренняя, да, чтобы еще понял, для чего ему это надо, но и внешняя мотивация, то есть мотивация тренера, вот как тебя, да, которого не только смотрит э, правильный человек, выполняет упражнение, последовательность, да, и саму э, сам процесс, да, но и мотивирует человека, да, вот, скажем так, я знаю, у тебя получится, ты молодец, ты стараешься, как бы, да, то есть вот эти вот два вида мотивации, они очень важны, то есть они приведут к быстрым, быстрейшему эффекту, да, и э, не только к быстрому, но и к долгосрочному эффекту. Ну, вот так. Я думаю, что ты Верная. как практика подтвердишь, что я это все знаю, значит, в теории, ну, как бы, да. Э, ну, на себе я знаю, это, конечно, по практике. А вот, но я думаю, что ты тоже подтвердишь, что и мотивация не так внутри, не только внутренняя, но и внешняя они важны для человека, который хочет что-то поменять. Жизни. Верно, но мотивация, понимаю, ты начала правильно с того, что в школе нас этому не учат. Нужно понимать, мотивация откуда берется. От того, что мы в голове себе, нам дают не в детстве, а которое мы приобретаем из нашего опыта. Из моего опыта и из знаний, которые я получил, я понимаю, что школа, то есть система образования или система оповещения, это все, это рычаги управления государства, народов. А Государство не обязательно, чтобы народ был умным или здоровым. Государству вот другие вещи важны, Он, важно, чтобы да, народ был да. послушным. Поэтому очень много вещей скрывается от нас, не специально, а потому что это лишнее считается. Поэтому как да. то образование, которое нам дает, нам дает очень много знаний, закидывают в нашу голову, для того, чтобы мы ну, с таким количеством знаний разбирались, разбирались, пока мы разбираемся, мы будем делать то, что от нас требуют. Но да, да. приходит момент, когда ты понимаешь, что надо же с этим все-таки разобраться. И вот тогда Конечно. то, что ты сказала во втором случае, что ты знаешь, например, как работать с мыслями как психолог, я знаю, как работать с двигательным аппаратом как тренер, да, и мы объединяемся, объединяем наши знания и упрощаем их до минимума. То, что я рассказал, это да. же просто. И Конечно. когда люди объединяются, они дополняют друг друга, и тогда не надо всех мне твоих знания выучивать, а тебе не надо всех моих знаний выучивать. Mm -hmm. Мы просто вместе можем взять другого человека, у которого есть знания по еде, диетолога или инфекциолога, например, объединившись с ним, дать тому человеку, который придет, любые знания по поводу того, как быть здоровым. Но важно, чтобы мы друг друга не просто уважали, чтобы мы понимали, зачем мы друг друга нужны, потому что все да. эти три вещи, взаимосвязаны. Сегодня государство, то, что делает, оно разъединяет нас. Большинство государств именно этим. Ну, есть свободное да. государство, где им плевать, как мы там объединяемся, не объединяемся. Им важно, чтобы они соблюдали, Мы соблюдали законы и, собственно, были более-менее свободны. Мы такие да. государства... и да? То, этот закон был всегда. Да. То есть соблюдение закона, да, но это же те же правила, которые мы должны соблюдать, но в плане здоровья, это мы должны сами разобраться перед собой, быть честными. Я прошел сейчас школу открытого диалога Дмитрия Шаминкова, это система восстановления здоровья при помощи мыслей. Кстати. Вот, потому что мне не хватало этих знаний, и мне не хватало этой практики. И я увидел такие невероятные возможности, которые, если я сегодня бы сейчас рассказал это, вы бы подумали, что это я выдумал. Но на самом деле, как ты узнаешь, пока ты это не пройдешь? Вот я, когда да, прошел, да. я это понял. Я это буду применять. Но повторяю, если я буду зацикливаться на чем-то одном, то мы, ну, как бы, мы видим часто в интернете людей, которые рассказывают о психологии так много и красиво, и думают, да, это все не работает. Почему? Потому что он отключает другие. Это не значит, что он не знает про других. Просто он не может все вместить в одно в видео или в одно видео. Поэтому я хочу что сказать, у нас время подходит к концу, да, да, я тоже, что, -то, что, -то. что э, если вы поставили себе задачу разобраться, надо понимать, что это моя личная задача, моя личная ответственность перед собой, и, и то, что мы сегодня сделали, мы сконцентрировались на самых главных вещах, не вдаваясь в подробности. Подробности мы тоже знаем, кому надо, мы расскажем Сана да, расскажет, обращайтесь к ней, она знает много подробностей по поводу, как работать с мыслями. Вот. Или обращайтесь к тем людям, которые сегодня объединяются и объединяют свои знания для того, чтобы это эффективнее применять для тех людей, которые, может быть, не сильно хотят что-то выучивать. Много людей же, которые учились в этих школах наших, они стали послушными, да. и у них вопрос уже очень простой. Ты мне эту всю фигню не рассказывай, скажи мне, что делать. И вот да. когда так вопрос человек задает, то тогда с ним очень легко работать. Мы говорим, смотри, вот, три месяца, три месяца. Ты делаешь вот эти вот эти вот вещи. И человек спрашивает, а поможет? Я не знаю. Мы сделаем и посмотрим. Тем, кто до тебя это делали, это помогло. Поможет ли это тебе? Это будет индивидуально. Вопрос от того, как ты будешь это воспринимать, как ты это будешь делать да. и будешь ли соблюдать эти правила. А я буду у тебя опять, контролирующий этот э -э будильник, который будет тебя будить. Угу. Вот. Поэтому да, да. я тебя буду раздражать. Будильник всегда раздражает. Сразу давай договоримся, чтобы ты понимал, что это раздражение будет только в течение трех месяцев, пока это не станет твоей привычкой. И если человек говорит, да, я согласен с этим, тогда мы начинаем работать. Тут все очень просто. Тогда ему не надо выучивать все, что я знаю. Он просто берет то, что станет его привычкой, а я контролирую, чтобы это стало привычкой. Чтобы стало привычкой не думать плохо. А... Заменять мысли на хорошее. Как мы это делаем, это вопрос э, техники. То есть mm -hmm. тех э, заданий, которые мы даем. Чтобы еда не попадала в наш организм вредная, а попадала полезная, которая нас действительно будет Потому что задача еды наполнит нас энергией. Если она не наполняет энергией, надо ее исключить все очень угу. просто. И мы заменяем вредное, плохое на хорошую. И движение добавляем, и делаем, и я это контролирую в то время, на которое мы договариваемся. На три месяца, значит, на три месяца мы контролируем. Угу. И когда через три месяца у тебя выработалась привычка, а ты видишь результаты, а ты понимаешь, даже не надо быть очень умным, чтобы понимать, что если наладить да. контроль этих трех вещей, то у тебя будут результаты. Конечно. Это результаты, как правило. Это результаты. Как правило, у людей уходят проблемы с болями и с болезнями хроническими, которые они носили с собой десятилетиями. Эти проблемы уходят. Они, может быть, не полностью уходят, в зависимости от того, насколько эта болезнь у нас закоренилась. Но они 100% ты видишь направление, что ты от нее начал уходить. И дальше да. ты можешь его продлить на три месяца, и через полгода ты сто процентов будешь уже э, уметь это делать. Либо сам самостоятельно уже продолжать это делать и эту привычку закрепить. Потому что три месяца это выработать привычку, еще три месяца надо ее закрепить. Запипись. И когда ты да, выработал да. привычки, и ты ими пользуешься всю жизнь, то это говорит о том, что ты на, начал соблюдать правила, правила здоровья. Которые тебя никогда не приведут больше болезни, а будут уводить, даже если эта болезнь откуда-то придет, они тебя уведут от этой болезни. Вот, собственно, все, что я делаю и что мы делаем вместе, для чего мы объединяемся и что мы пытаемся да. донести до людей. Да, это такая обширная тема, что я думаю, что это будет не, не последнее наше интервью, да, то есть мы будем а, и дальше их проводить. И а, вот для тех, кто, скажем так, до следующей недели не дождется, скажи, пожалуйста, у тебя есть а, твой YouTube-канал, где люди могут посмотреть твои видео, а, как он называется, чтобы они могли тебя быстрее найти. Меня найти очень просто. Александр Волин – это мое имя. Александр а, означает слово «защитник». Волен от слова воля, защитник воли. Поэтому все, что я делаю, это я защищаю свою волю. То есть, чтобы на нее не влияло ни государство, ни образование, ни оповещение. Контролирую свои мысли. И это я передаю людям, чтобы они стали свободными. Независимыми от меня на всю жизнь. Как бы я буду вас тренировать всю жизнь. Нет. На три месяца, чтобы ты выработал привычки и потом можешь стать тренером тоже. Потому что это тоже несложно сделать. соблюдая эти три правила. Ты можешь стать тренером для других людей. Я имею для своих детей, для своих близких. Если есть такая потребность. Нету то потребности только для себя. То есть это свободная воля. Александр Волин Здоровье, Ютуб канал называется так. Благодарю, да, благодарю о продуктах, там есть мой да. телефон, как со мной связаться. Да, То есть можно все... быть напрямую да, с тобой на связь, да. Я думаю, что многим это будет интересно. И, да, благодарю еще раз, Александр, за твое время, э, да, за интересную тему, которую ты нам начал раскрывать. Мы это продолжим, конечно же, за всех наших э, зрителей и слушателей. Э, запись будет в IGTV, кто не успел посмотреть. да. И э, следующий анонс я сделаю... Э, за благовременность для интересующихся, и мы продолжим эту тематику. Всем еще раз спасибо, благодарю спасибо. всех и до. Спасибо, Сан, что пригласила интервью. Э, мне приятно всегда, когда люди интересуются то, чем мы занимаемся, потому что, к сожалению, мы об этом не ходим по улице не рассказываем. И когда приглашают на такие интервью, у тебя есть возможность это донести большему количеству людей, поэтому Конечно. огромная благодарность тебе и вообще людям, которые создают такие вот каналы и проводят такие интервью. Приглашайте. Я, я приглашаю тоже людей на интервью. Заходите на наши каналы, вот у Саны канал на Инстаграме. Э, да. да, там да. будут еще много интервью. Подписывайтесь и получайте да. информацию, потому что это основа того, чтобы нам в голову добавить хорошую мысль, вместо да. того, что нам добавляют СМИ. Спасибо, Сан, спасибо большое. Взаимно. И да, скоро встречи. До свидания. До встречи. До свидания. До свидания you <laughs>